Итак, всем привет! Сегодня будет ролик у нас коротко о главном про CoinList. Что это за площадка, как здесь заработать, потому что было очень много вопросов. У нас буквально вчера был эм, на CoinList был токен Sale и было много вопросов. Что это за фигня? Кто-то даже говорил, это какая-то пирамида, сбор денег и все остальное. Давайте я сейчас немножко вкратце видео расскажу, что это такое на самом деле, как здесь можно заработать, зарегистрироваться. И нужно это вам вообще или нет. Кому интересно, присаживаемся. Поехали. Перед тем как начать, рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. Информации, как всегда, я даю одну из первых там, в том числе и про CoinLize, да, каких токен сейлах мы участвуем, информацию, как и что доделать. Также иногда разыгрываю криптовалюту. Поэтому, кому интересно, подписывайтесь, был рад видеть каждого. Итак, друзья, CoinList это в первую очередь площадка, где размещается первичное предложение монет. То есть давайте просто объясню. Есть проект, он приходит и CoinList говорит, я хочу, чтобы вы провели раздачу моих токенов на своей площадке. Вот CoinList занимается тем, что выступает гарантом. Те размещают токены, собирают инвестиции проект на э, определенный там, маркетинг, на развитие проекта, на э, технологии. Ну то есть на все все все то, чтобы популяризировать свой проект. На это естественно нужны живые деньги. То есть это ну везде это нормальная практика. И инвестиции сюда, в такие проекты они естественно подразумевают по собой риски, но Коинлист это не шарашкина какая-то контора, она отбирает эти проекты. И как можете посмотреть, загуглить, какие удачные неудачные проекты у Коинлиста, то вы увидите, что там проекты практически все удачные. Никто не украл ваши деньги, никто не смылся. А чаще всего еще и вы как инвестор получаете здесь отличный доход. Я сколько раз не пытался здесь получить токены. Но у меня токены получить не получилось, потому что здесь реально куча людей, сотни тысяч в очереди стоят, чтобы хотят дать денег Коинлисту, чтобы поучаствовать в проекте и занести свои деньги, понимаете? Но мы токены практически купить не можем, потому что 10 тысяч, 20 тысяч людей сможет купить, а 300-500 тысяч очередь, понимаете? Поэтому здесь очередь идет рандомная. Когда вы заходите на Коинлист перед тем, как принять участие в токен самое главное вам зайти по ссылочке которая приходит письмо или через кабинет пройти за час и попасть в зал ожидания и тогда уже вам выкинет вашу соответственно очередь это так я вкратце рассказал забегая наперед. если вы ну, захотите участвовать токен сайле но для того чтобы здесь участвовать токен сайле вам необходимо будет пройти регистрацию вот нажмете там your account и здесь полностью вводите все свои данные имя, год рождения, фамилия, имущество, где проживаете то есть полностью полностью вся верификация желательно если делаете на компьютере чтобы была вебка чтобы вас сфотографировали быстро это все пройти либо с хорошим камерой с хорошей на телефоне все это делаете, проходите верификации и только тогда CoinList допустит вас для участия в токен сейле. Кому это не подходит, к сожалению, без верификации вы здесь ничего не сможете купить и участвовать в токен сейлах тоже не сможете. Дальше, когда вы пройдете регистрацию, вот здесь будет, к примеру, там следующий токен сейл, да, вот здесь на главной странице Dashboard у вас будет, вот у нас был предыдущий Brian Trust, да, Здесь будет просто узнать информацию. Вы заходите, там читаете про проект, узнаете информацию. Я также стараюсь сделать обзоры на тот или иной проект, заходить туда или не заходить. Дальше там будет кнопочка «Участвовать первой или второй опции». Проходите обычную ту же верификацию, которую вы проходили, подтверждаете, что это вы. И регистрируетесь на время, которое будет там очередной токен сайл. Все. Дальше просто ждем очереди, время и участвуем. Самый главный вопрос мне еще задают, когда участвовать в токенцейле, нужно ли пополнять счет. Ребят, пополнять счет не нужно. CoinList дает право вам еще около трех суток, как минимум. Если у вас выпадет хорошая локация, вы сможете выиграть очередь, чтобы пополнить счет. У вас будет около трех суток. Потому, вот представьте, я участвовал в 8 токенцейлах. И ни разу не выиграл. Представляете, чтобы я постоянно туда закидывал деньги назад. Зачем это мне нужно? Поэтому, если будет аллокация, сможем купить, тогда и заносим деньги. Как пополнить счет здесь? Вот здесь есть кнопочка Wallet. Нажимаете на нее. И вот выбираете валюту. Здесь, если брать USDC, USDT, то пополнять нужно в сети ERC-20. Мы знаем, в сети ERC-20 большая комиссия и это будет э, не совсем правильно. Рекомендую, чтобы не платить большую комиссию, выбрать с этого количества любую монет. Там, вот Ashes, там, Линк, я не знаю, та же самая Мина, которая уже, кстати, здесь на коин-листе была. Любую монету, которой в сети малая комиссия, на бинансе можете проверить, закидываете сюда, потом нажимаете кнопочку «Buy Sell», и, к примеру, если вы перевели сюда, ну, там, я не знаю, что вы там перевели, там, Compound, к примеру. Выбираете компаунд, выбираете USDT, то есть продаете Compound, USDT, там, ставите Max, меняете, и вы получаете свои USDT. То есть это самый такой, более щадящий, хороший способ завести сюда деньги, чтобы не платить эфировскую конскую комиссию. Также здесь есть на коин-листе площадка э, про трейдинг, называется. То есть здесь можно даже торговать. Ну и, в принципе, торговать, ну это такое себе удовольствие. Здесь, если вы выберете, здесь очень мало пар. Практически здесь все есть и пары, э, которые монеты раньше были токенцейлы на них в коин-листе, либо такие более-менее э, ну из хороших монет, которые на этом же коин-листе э, можно их ставить в стейкинг. То есть в основном вот здесь такие монетки присутствуют, можете ими торговать. Также самое недавно появилась здесь на листе, у них такая штука, как, где на дашборд, карма. У меня она 0, здесь вы можете почитать, в принципе, что она означает. И здесь, как они пишут, что если у вас будет карма хорошая от тысячи, там у меня 0, видите, а у вас будет от тысячи, к примеру, в тысячи чего я даже не знаю назад, циферка 1000 короче, будет у вас, тогда у вас будет приоритет, типа приоритетная хорошая очередь, где вы сможете участвовать в токен-сейле и будет намного больше шансов получить хорошую очередь. Для этого нужно здесь, ну, как минимум, чтобы получать вот эти монетки, как минимум торговать на вот этой бирже, как минимум заносить какие-то монеты в стейкинг на годовые там проценты, как минимум э, можно делать какие-то займы. Э, что здесь еще вы должны можете сделать? Ну, выступать там валидатором, ну, куча-куча всего, чем, в принципе, я заниматься не буду, потому что... Я не думаю, что он действительно там дает какое-то преимущество. И я не думаю, что там очень очень много людей будет с этой очень там хорошей кармой. Поэтому я этим заниматься не буду. Мне просто сама площадка неудобна для торговли, для всего вот этого. Я пользуюсь другими площадками. Эта площадка у меня номер один именно для токен сейлов. Но вдруг вы заинтересовались и хотите здесь отправить на стейки монеты под определенный годовой процент. Нажимаете стейкинг, выбираете здесь, что у нас доступно. Ну из таких более-менее, что меня лично привлекает, это, наверное, Мина протокол. Его можно стейкать под 16% годовых. Вот берете монетки Мина, покупаете, они доступны на бирже Binance, можно купить на бирже OKEX. Заводите сюда на CoinList, отправляете в стейкинг, таким случаем и карму себя повышаете, и стайкаются монеты, зарабатываете. То есть это для тех, кому это будет Интересно. Также после токен сейла, когда вам удалось купить эти токены, всегда вы должны понимать, токены не будут сразу вам доступны там к продаже. Обычно там от месяца до трех, до четырех, может и до года есть поочередно. Они залоченные, то есть поочередно они размораживаются. И когда они размораживаются, они попадают сюда на CoinList. Когда они по попадают на коинлист, коинлиста вы уже можете выводить их на биржу, на которой будет залистина. Как практика показывает, в тех э, токенцеллах, в которых я участвовал, э, всегда листят хорошие биржи. Первое это всегда ОКЕКС, потом они попадают и на Binance, и тогда уже монеты очень хорошо стреляют. Также можете проверить, вот я сейчас скажу, в токенцелл Кловер, Инфинити, Ковалент, все вот эти токенцеллы, я мне сказал, что на супер там бычьем сейчас рынке, когда они повыходили, они сейчас дают 300-400% дохода. Если взять мину, мина хорошо выстрелила, то мина протокол сейчас дает доход, если сейчас ее продать, вот на 500 долларов по 25 центов, кому удалось здесь выиграть очередь и купить мину, сейчас она стоит 5 долларов, по-моему, даже больше. Вот считайте, 2000 монет вы купили за 500 долларов, сейчас вы можете продать за 10 тысяч. То есть это насколько удачный токен сайл был, мина протокол, что с 5 поднять до 10 это уже хорошо. И большинство людей, сколько я знаю, они мину протокол даже сейчас не продают, они держат, холдят. Потому что проект фундаментальный. Если вы видите, что проект не очень такой хороший, быстро там нагреться, взять свои X можно сразу продавать. Такие монеты как Мина можно частично продать, несколько там какую-то часть оставить для инвестиций в срок. Ну а топ, наверное, номер один, который был на CoinListе, это еще давно, да? Я вообще даже не знал про такую площадку как CoinList. Посмотрите, вот что творит сейчас Салана. Да, именно Салана когда-то на Коинлисте, ее инвесторы такие, как мы с вами, еще не было даже таких очередь, покупали и брали Салану по 10 центов. Да, ребят, 10 центов на 500 долларов, если бы вы купили тогда Солану и продали ее там по той цене, которая сейчас, это уже ну, от 500 до 700 тысяч долларов. Это кажется фантастикой, фантазией, но цифры не врут, можете посмотреть, все это было. Все это есть. Понятно, я считаю, единицы инвесторов, которые Мину додержали, ой, вернее, Салану додержали с 10 центов прям до этого значения. Вот она стоила 215, по-моему, долларов. Но все же вы понимаете, какие здесь перспективы. Это на тот случай, когда у меня спрашивают, какие риски. Риски есть. Но прибыль, как мы видим, здесь сумасшедшая. Если проект хороший, самое главное его проанализировать. Если он вам заходит, отвлекается, вы готовы в него инвестировать, инвестируйте всегда свободные деньги и не будете нервничать, а заодно и по дороге поймаете хороший профит. Но здесь самое главное, чтобы рынок был бычий. Когда рынок бычий, в принципе, стреляет все, даже такое говно, как Коин. Ну, извините меня... Там, любители этой монеты, но ну, то, что с ним сделал Илон Маск, это... Ну, Салана отдыхает. Салана хоть фундаментальный, мощный проект. да ико и коин просто ничего. Сделать 80 миллиардов капитализации. Извините меня. Понимаете, да, какой здесь дурдом творится. И здесь, возможно, все. Куда бы вы деньги не всунули, здесь можно заработать. Главное это делать свободным, анализировать и делать это осознанно. Вот такой ролик, ребят, про CoinList. Я надеюсь, плюс-минус все понятно. Самое главное это верификация, регистрация аккаунта, вовремя заходить на CoinList и ознакомиться желательно с проектом. Если он вот походит, инвестируйте, зарабатывайте, получайте свой опыт. То, что делаю я. Вот. От вас, как всегда, жду в комментариях по поводу CoinList. Пользуетесь ли вы этой площадкой? Удалось ли вам хотя бы ну, с последних 5-7 э, токен сейлов, хоть э, в одном там повезло, там поучаствовать. И вы попали в хорошую очередь и купили монеты. Мне, кстати, писали некоторые люди с подписчиков тоже, что купили мину. Очень довольны. Поэтому надеюсь на хорошее будущее проекты на листе И надеюсь, что всем нам как минимум раз, два, может быть, три повезет взять хороший проект и заработать хорошие X и, и мы будем вознаграждены за терпение. На этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита. Всем пока.